Да, да. да. В это же самое. Ну, да. Дало руку. Да, да, да. Я поставлю. Сейчас квад подожду. Отлично. Куда ты? Вот уже так собрался, бля. В мой заходи, во второй. Отлично. А, все уже. Дискорд ходи. Снайп не унывай, не первым умрешь. Первым умрет вон та кабина. Какая кабина не уловил? Кто впереди сидят? Э -э -э. Да не факт, они Фак, пролетают. Фак, не пролетают? Я, а б... у... А у Я, ну хуй знает. Я всегда первым и высаживаю. <свист> ну это логично. А если не получается, ты же не говоришь, я водила не убил, по, по кузову стрелять тоже не буду. Я, как правило, всегда высаживаю. А потом ставишь на Афмат, блядь, высаживаешь остальных пассажиров без билетников. Ну остальные, заходите на точку, на Америю от Дальше на востоке на 263 западу уже подходит камерлица садов Смотрите, каски поставила, они отсюда пруд. Саплайка, саплайка на смотром. Вс. Уничтожить надо? Да, она полностью уничтожить. Блять, а снайпер где-то. Где-то на ветке снайпер. А стреляет Нет? Нет, нет. вижу, туман, фурик, не увижу его. Взорвали саплю. Сажали сюда, не бушили. Сейчас я захилляюсь, попробуй поднять. Там пулемет где-то откроется. Ну где-то на крыше сидит, хуево. Соплю. На правой часа. Ой, на Чарльза. Я закрыл хуилу с оптикой. Пулемет закрыл. Ну да, они бегают, короче. Скотнова закрыл. Смейна гниды бегут пешком, Смейна. Вообще где-то на твоей метке хаб есть и Смейна еще полно идет. Санитар, сюда! Попробую их на себе потянуть сейчас. <проб> пробуйте проходить <дорогу>. <проб> по метке. Синики уже забирают, америадол. У меня на первом этаже походу. Наша машина. Открыл. Эй, сейчас на себя потянул. Вам будет легче зайти. пугаешься соплю из радиуса вывез отметил фаб еще один тот похоже не актуальный ну там выбегали нажали, может? Да, блядь, как они не видит? Я, блядь, нихуя не вижу в этом тумане. Они, они тебя видят? видят. <связывается> да блядь, я б... там, где я не должен бежать. Меняется <связывается> рация где-то рядом, там справа стоит. Нет? У меня сопля. По хаб дымом работает хаб видят. Северный. Надо по-ежному вставать по Пока они на северной агрессии Бот, вот короче набрало, у них у них пулеметы тут накопаны всякая хуйня посмотри ну, что Ну, сейчас я, блядь, найду точно. Они север обходят. Где-то там. Сюда какой-то татил обосит все время им ресурсы. Мне <laughs> строят хуйню у себя кое Они с заходят, кстати, на хаб северный что него... Президенции все у вас. Похуй, все играют такие есть, я понял Что третий скидм Мне скидм нравится Это когда никто это не знает, блять, Снайпера, блядь, невозможно здесь играть. Или я рукажу снайпер Скорее всего, второе. Да нет, на карте просто снайпером неудобно играть. На складном есть против меня. А, ну, разумеется, естественно Чарли Держит труп С командира нашего Не дает подойти к нам. По-моему, хаб там забочен, забочен его сняли. Да у вот тебя непонятно. Врач до меня где здесь лежат мертвые. Я походу не будет. Бой... Сейчас сапер пройдет поможет Канате подавистов. Я пройти. ну иди, слишком большая плотность противника слишком большая может миномет поставим? минометом отработаем я упал. закрыл Что его это случайно это такой был подходил оставить может быть миномет поставим? Да отработаем чем-то вон. Там есть киномет, в принципе. Если хочешь можешь сесть. Патроны. патроны бы только? Попроси патроны оставить второго здесь на виду. Я сломаю этот хапну, заебал нас. Я там третий поставил уже. Просто я не знаю, они справятся, не справятся, попадут, не попадут. Есть, если они будут без калькулятора, они хуй попадут. А без патронов я не справлюсь. Ну ладно, расходите хотите переть в лоб, давайте переть в лоб. Ладно. Только что из этого выйдет, там Это была очень хорошая. А нашу точку захватывает, кстати.